этот момент настал, вода и электричество не очень хорошие союзники, агрессивные водители какие, не дают мне влезть, почему-то вот этот факт не возбуждает, он меня чуть-чуть подпускает, сейчас я заберусь вверх, я выдумаю бизнес-план, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, короче ребят, всем привет, привет Джамик, мы пришли сегодня в трак немножко позаниматься делами, Джамик мне будет помогать. Короче говоря, у меня вот здесь была сидушка, как вы помните, и она такая уже провалена вся, протертая. В общем, я узнал, что можно, оказывается, всю сидушку не покупать, она стоит тысячу-полторы где-то нормально. А эта сидушка у меня, в принципе, достойная. Единственное, что вот эта часть была вся продавлена. Так я ее разобрал, снял, там был старый-старый поролон, вот здесь от него все куски валялись. Ну, в общем, еще от предыдущего хозяина никто ничего не делал, она такая провальная сидушка, здесь все. Я все аккуратно выдал, старый поролон снял, чехол снял, постирал, вот новый поролон, заказал, это даже не поролон, ну короче, такая новая система, она прям сюда влезла аккуратненько, новая, новый химический состав, короче, это ерунда, и все, я сейчас сидушку поставлю, закреплю, у меня будет новый сиденька, видели, буду ездить, не продавленный, постиранный, еще вот с этим разберемся, кто-то мне советовал в комментах, что надо химию для двигателя, что ли, взять и ей аккуратненько в перчатках все это дело стереть, но будем пробовать, смотреть, ладно, сейчас быстро поставим сидушку обратно, и в общем-то, пойдем дальше, у меня сегодня есть такой большой план, а я вам его покажу. смотри, а у меня вот здесь она вся, уже такая просилована да, была, да. понял, яма такая была дело сделано, идем дальше основное дело, какое я хочу сегодня сделать с тобой, знаешь, что сделать? нам нужно поменять вот этот кабель, здесь внутри Внутри, отсюда, идет кабель Вот отсюда, видишь, вот этот кабель старый У меня Много скруток, вот эта скрутка, вот это, ребят, я купил два вот таких вот мотка Плюс и минус По 50 фит, как раз вся длина И плюс я еще, смотрите, как профессионально То есть тут был просто обрезанный кабель Так я купил специальные вот такие зажимы Плюс к нему ключ специальный, которым зажимается Но Сейчас я вам все это покажу И потом еще вот эта вот такая вот штука Вместо синей изоленты Мы используем вот такой вот, такой вот кавер Который ты просто зажигалкой нагреваешь И он стягивается красиво по-моему, красиво. И все, у нас напряжение точно где-нибудь будет падать. Поэтому давайте, наверное, сначала вот эту вот ерунду разберем. Для этого достанем ключи. Сейчас я вам, ребят, похвастаюсь. Вот, смотрите, вот этот ключ специальный, который сделает аккуратненький зажим. И вот такую я штуку себе купил для того, чтобы я был совсем профессиональным шиномонтажником. Знаете, да, для чего она? Если вдруг я надеваю шину на диск, так часто бывает. Вот здесь есть пространство, которое не позволяет мне надуть. Это колесо, поскольку камер в Америке не существует, нет их. Я просто беру, сюда добавляю объем воздуха большой, до 140 PSI. Он мне выдает. И потом вот эту штуку резко кран шаровый или шаровой открываю. Туда бум, в огромном количестве воздуха попадает. И, соответственно, я спокойно уже надуваю. Ой. Ну ладно, что вам еще показать? Ну, вд вот купил. А я вот здесь куча куча вот этих клемочек. Если интересно, могу вам продемонстрировать, вот так они выглядят. Зажимчики, клемочки. И вот здесь я аккуратно вставляю сюда кабель и зажимаю со всех сторон он плотно прижимался прилегался и в этом месте не терял не терял никакое напряжение так, так здесь все разрезаем плюс это кабель ребята ему тысячу лет поэтому он уже где-то гнилой плюс к тому он не закрытый то есть может воздействие влаги поэтому мы аккуратно вот здесь все сейчас совсем не жалко провода эти режем вот здесь мое соединение это Минус Вот это, видите, помните, я как-то раз делал это Чтобы загрузка не прекратилась в дороге Ну, поэтому в дороге сделал, а сейчас надо Все это дело обратно Вот так вот, Блин, не хочет крепко, как взял знаете, я, ребят, что купил? 100 фит такой вот металлической оплетки, которая, кстати, она идет как труба такая, она специально электрическая, чаще для дома, конечно, используется, но я ее хочу здесь проложить, сами понимаете, во-первых, это герметично, туда вода не попадет, прям одним слоем мы кинем, все, вот так вот она выглядит, а во-вторых, ну, сами представляете, если вот этот плюс где-то протрется и на раму начнет задевать, это возгорание прям мигом, поэтому будем использовать такой метод. Итак, ребят, вытащили первый провод, плюсовой. Вот такой он длинный. И везде клеммы, во-первых, они такие ржавые, во-вторых, они еле держатся. А в-третьих, очень много скруток. Ну вот у нас первая, вот здесь вторая. Вот здесь что-то еще где-то он там подгнилой был. Но это давнишний провод, я купил трейлер с ним. Вот здесь тоже, видите, большая скрутка, значит, все не очень хорошо передается. Ну и дальше еще одна скрутка. И вот здесь уже в конце, смотрите, как он еле-еле держится. То есть, ну понятно, что... Хорошо, аккумулятор он заряжать не будет, все уже отваливается. Поэтому мы сейчас по этой же длине отрубаем новый провод, плюсовой красный. В кавер его аккуратненько укладываем и туда-туда-туда-туда весь. Такой план. Давайте начнем. Разложили кабель-канал, разложили провода. Теперь замеряем, какая длина нас интересует. Ну Давайте, скажем, вот здесь запасом возьмем. Вдоль идет, идет, идет. Я имею в виду длина какая нам нужна, понимаешь, да? Мы сейчас ее побольше сделаем. Так. еще кусок, где-то у нас еще кусок. Далеко ушел, да? Вот сюда, ага, все, теперь кабель-канал, возьмем с запасом, скажем, вот столько, да? Я думаю, нам его хватит, как считаешь? Вообще, плотную, смотрите, то есть у него возможности даже протереться не будет, потому что там бегать не будет. Потому что она стоит, все это дело на ребрах стоит, то есть вот он, он прямо вот так на ребрах трейлера стоит, поэтому велика вероятность, что он может где-то перетереться, представляете, если плюсовой перетерется? Перетерется, хорошего не будет. Тяжело, но никуда не денемся, все равно. Попробуй-ка немножко ровнее поставь. Прям самый конец за метал, дерни. Ага, вот так, да. Во, полегче пошло. По идее, по-хорошему проволочкой можно было, но сами понимаете, видите, здесь совсем нет места. Обычным методом проволоку туда засовываешь. Но у меня такой длинный проволоки, я, честно говоря. как-то совсем плохо идет. Мне хочется резать, мне хочется одним, чтобы куском было. В какой-то момент она встала и больше не идет, ребят. Но по ощущениям остается прям буквально метр, да? Полтора. Потому что довольно много уже затискали. Сейчас я заберусь наверх, на трейлер. Буду просчитывать, что отсюда пойдет получше. Вот, идет. Потихонечку идет. Сейчас постой. Просто ровно. Это сделали, ребят, командная работа. Джамик молодец. Давайте теперь до конца тяни. Ага до конца. Джамик с новыми силами попробовал и все получилось. Этот, ребят, провод тяжелее идет. Он как будто бы тот прям плотный. Да, это такой какой-то, как короче, червяк какой-то. Слишком гибкий. Понятно, что вода и электричество не очень хорошие союзники, знаешь. Но иначе нам ее не победить. Короче, ребят, все-таки нам хочется затискать. Не хочется рубить кабель-канал. Поэтому давайте попробуем еще водички сюда залить. Может, это как-то поможет. Ну я не знаю, может она смажет как-то, ребят. Идет, идет, идет. И потом, казалось бы, она прям полотничком идет. То есть у нее нет возможности там никуда упереться даже. Ребят, уже семнело, мы все еще занимаемся. В общем, на одну половину удалось вот такой тонкий провод провести. Сейчас завязываемся с тем... Надеюсь, что нам удастся все-таки черный провод. Ну, нам удастся, нам вариантов других нет. За нас никто это делать не будет, понял, же Если не мы, то кто? Ты же сам знаешь. Но, если не кто, мы. если не мы, конечно. Кстати, ребят, очень интересная мысль. Сейчас самолет пролетит, я вам скажу. Вот мы так часто слышим, что мы спасители, мы освободители, мы должны куда-то там полететь, в другую, в чужую страну, и их от нациков освободить, да, если по-простому, по-русски говоря. Нациков. Там нацики, нам надо их освободить. Просто в другую страну пойти и там нациков поймать и спасти наших братьев, как мы их раньше называли. Ну, мы это их и так, так называем, но вот официально давно этого не слышим. А что по поводу нациков в России? Что думаете, нужно освобождать, нет? Как это проявляется? Очень легко и даже все мы с вами это можем проверить. Зайти просто в объявление, сдается квартира в Москве. И увидим, что во многих объявлениях будет написано, что только лишь славянам, это ли не нацизм? Это ли не национализм? Я, конечно, не очень хотел бы этих терминах разбираться. Путин нас всех к этому привел, что мы теперь бравируем так этими понятиями направо-налево. Но вот, по-моему, это и есть что-то не то, с чем нужно бороться, когда говорят, лицам с Кавказской национальности квартиру не сдадим. А почему? Они что, не россияне, да? Почему нельзя? Я вот что-то не могу понять, ребят. И вас это, ну, многих, тех, кто, кого возбуждает война, почему-то вот этот факт не возбуждает. Как так, ребят? Вот он, национализм, нацизм во всей красе. И прям публично, в онлайне За это не надо привлекать к ответственности а за то что нам по телеку показали и внушили за это надо как так работать непонятно yes. <плес> <плес> ребята всем привет сегодня у нас понедельник так Агрессивные водители какие не дают мне влезть. И смотрит зеркало заднего вида. Как он себя повел? Круто, вот так прям близко-близко к полосе ехал. Ладно, ребят, сегодня понедельник. вожусь с трейлером. Вчера мы с джамиком уже до ночи повозились. Но мне, знаете, нравится. Мне реально это нравится. Вот. Часто вы пишете в комментах, что там у тебя что-то там разваливается, ломается. Ну, это правда. Но я делаю и забываю на какое-то время о какой-либо истории. Сейчас я еду. Мне купить надо один клапан. Такой, я не знаю, как он называется. От Брэд от задних тормозов. Идет по два шланга с каждой стороны. По каждому, от каждого брейк-чембера на трейлере Идет к основному, к такому клапану, который распределяет очень от торм тормоза благодаря этому клапану. Он мне Чуть-чуть не чуть-чуть подпускает, но ну, он копеечный, я думаю. И делов там на самом деле на 5 минут у меня все на 5 минут, конечно. Я всегда говорю, что там все быстро. И Джамика вчера подбадрил. Да, тут и ерунда, тут прям мы сейчас все быстро сделаем. Не знаю, такой оптимист, ребят. Хочется верить, что все просто. По крайней мере, мне так легче жить. Вот сейчас еду, ребята. Небольшая пробка, но это тоже все легко. Сейчас я ее проскочу. 30 минут доеду до Флит Прайд. Есть такой магазин, кого он интересует, просто запомните и вбивайте. Он по всей Америке, как я полагаю, мне ее порекомендовали. где на Фейсбуке большой магазин, куча всякие запчастюлик, всего чего угодно. Сейчас куплю там то, чего и не нужно, про запас там всякие лампочки, габариты, огонь, то все Кстати, ребят, я пока еду, но последние, наверное, 10 дней я выдумаю бизнес-план. И в голове у меня вообще все идеально складывается. Я не знаю, как это на практике, я вам пока про этот бизнес-план, как и обычно, я вам ничего не буду рассказывать, а потом, когда получится или не получится, я вам расскажу, и мы вместе с вами посмотрим, как это успешно вышло. Или не то, чтобы, чтобы не сглазили, или там, чтобы вы бизнес-идею мою не забрали вообще пофигу. Можете брать сколько угодно и только буду рад, если у кого-то тоже кто-то -то будет получаться. Просто получается такая какая-то хвальба. Ты рассказываешь, а потом нифига ничего не делаешь. И там я предпочитаю вообще не рассказывать никому ни о чем. Я и в своих траках никому ничего не рассказывал. Купил маленький, потом большой купил. Сейчас вот есть еще какие-то идеи по развитию. Будем вместе с вами показывать вам. Ну, а вы будете поддерживать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, колокольчики. Кстати, я себя так говорил. Мне вообще на самом деле это не важно. Вот сколько, Иногда блогер, смотри, мне так смешно, когда кто-то у кого-то убеждает ставить там лайки, колокольчики. Это, да, блин, полная туфта. Вообще мне это, ребят, не важно. Не ставьте лайки, ни колокольчики, вообще не смотрите. Потому что я знаю, что меня смотрят только те, кому это ну, нравится, кому это интересно. И мне вот именно такие зрители нужны. Кому как бы по кайфу, да? Мне по кайфу снимать для вас видео, читать ваши комменты, на них отвечать. А вам по кайфу смотреть. Ну, блин, по-моему, отличный тандем у нас. А такие, кого я там убеждаю, ну, нафиг они нам нужны. Кого надо еще там убеждать, поставить лайк или там... Там подписаться, Те, кто хочет смотреть и будут и без моего уговора смотреть. Поэтому такая очень простая стратегия. Короче, ребят, вот так вот: трак Флит Pride, track trailer parts. Называется этот магазин. Короче, ребят, вот смотрите, вот такой клапан. Сюда с брейк-чемберов подходит. Раз, два, три, четыре. Задняя ось правая, левая, передняя ось правая, левая. И все. Я купил уже нового образца. Поэтому он несколько отличается. Вот еще Ойл купил, Hub Ойл на всякий случай. Пускай будет цена, тут вообще копеечная. Я думаю, вот эта штука будет стоить, ну, вот эта новая. Ну, Но долларов 300-400 я готов был за нее отдать. Я отдал всего лишь 80 долларов вместе с маслом. Ну, то есть она, по факту, долларов 60 стоит. Вот такая штука уже нового образца. У меня переходники специальные, видите, еще продал дополнительно, чтобы я отсюда свои вот эти вот штуки снял и сюда установил. Ну, и фум-лента, да, так она называется или я не знаю как. Короче, ей тоже все аккуратненько. И у меня больше ничего течь не будет, потому что Артур, спасибо тебе, в том числе Артур из Нью-Йорка, Way, которого он мне как-то рассказал, говорит, Дженни, я слышал, даже я слышу, у тебя что-то течет по трейлеру ну, течет, значит, воздух уходит, лик какой-то я как-то не обращал внимания, сейчас послушал, я думаю, что это у меня подушки спускает, даже же их намеренно спускает. оказалось, что вот это фиговина, так что я сейчас залез в трейлер, услышал все, разобрал теперь поехали обратно собирать у меня здесь есть специальное такое место, куда я все складываю все, поехали ребят, заехал на заправку, а тут есть мойка, 5 долларов всего лишь, 4,5 доллара так, что делать? Как встать? Просто чуть особы... Go back, окей. Okay. Дальше что делать? Ничего не делать, просто смотреть. А, она сама едет. Короче, за 5 долларов просто одну минуту и все. Ой, у меня сразу включились. Нормально? Чуть-чуть освежиться, а то мне птичка накакала к деньгам, я понимаю, конечно. Но надо помыть все-таки даже нет обслуживающего персонала, обычно ты подъезжаешь, такая мойка, куда-то как на какие-то салазки заезжаешь, тебя сама машина везет, на ты ставишь, ну, тебе там как бы люди подсказывают, а здесь вообще никого нет. Интересно, а сверху, что будет мыться, нет? Крыша. Опа, дело. Как в ужастиках, прикиньте, такая штука, только металлическая. Ребята, ну что, я приехал к трейлеру, сейчас мне нужно переустановить вот со старого клапана на новый, все вот эти вот коннекторы. Так, ребята, ну что, этот момент настал, пойдемте пробовать. Я камеру здесь поставлю, а сам пойду Отпущу тормоза Все тут все тихо Пока шипит, пока набираются подушки В общем проверим Чуть-чуть попозже Ребята, ну что, никаких звуков, все отлично Победа, давайте вот здесь вот стилем посмотрим Все четко Слышите, никаких ликов Воздух не уходит. Пойдемте заниматься теперь электрикой, продолжать. Так, ребята, ну что, доделываем то, что не доделали вчера с жамиком. Кстати, вот это тоже надо переварить. Но это я потом, когда в Сакраменто буду, а в Сакраменто я буду, ну соответственно, оставлю его трак на стоянке, на станции у Дениса, ремонтник, которому я доверяю, и он все это дело красиво сделает, переварит Старый вот это гнилое, снимет новые ножки поставит от новых трейлеров и будет все окей здесь. Ладно, давайте отматывать провода, а аккуратненько где-то здесь проводить. Туда, туда, туда, туда и заводим их обратно, где они должны быть. Итак, ребята, смотрите, вот оттуда приходят эти кабеля. Здесь аккуратненько я их уложил, здесь вот застропил. То есть они, в принципе, держатся. И вот два отверстия таких проходят, плюс и минус. Сейчас мы будем соединять вместе с этими и вести, вести, вести в сторону. Так, ребятушки, дело идет к концу, посмотрите, здесь все аккуратненько провели, вот здесь аккуратненько все зашили, закрепили, вот здесь два ушка специальных есть, не вмещалось, но я вместил, здесь все стрейпами аккуратно, здесь сейчас тоже, вот это я еще пока не замотал, потому что я прокладываю вот сюда, много кабеля очень лишнего осталось, я про запас брал, поэтому сейчас болгарочка вот здесь аккуратно пропиливаем, ставим сюда клемочку, ну и в общем будет красота. Так, теперь аккуратно болгарочка режем. Правда, не знаю насколько резать. Верно, все же сейчас отмечу вот здесь маркером. Потом отрежу там внутри, тогда будет идеально Потому что мне важно, чтобы вот здесь не натиралось и вот здесь заходило таким образом. А здесь, в принципе, мне уже не важно, она и не нужна. Поэтому да, давайте так и сделаем. А, ребята, опять стемнело. В принципе, я все уже работу доделал. Единственное, что немножко устал. Хочу домой пойти покушать. И завтра. Вот я кабеля уже сюда вывел, видите? То есть осталось, в принципе, вот здесь подрезать, наконечники поставить и поставить выключатель. Ну, мне в любом случае сюда завтра идти, я там с шинами хочу повозиться, то все. Так, ну а здесь, в принципе, вот так вот аккуратненько теперь будет идти все в кавере, все надежно защищено от влаги, от грязи. Вот таким образом все закреплено аккуратненько и уходит одним-одним-одним большим куском, 50 фит каждый шнур. Теперь, я думаю, заряжаться аккумулятору должны еще быстрее, еще лучше и не тратить, нигде не терять мощность погнали домой отдыхать.